Посвящено упражнению, которое необходимо делать а, после а, моего сеанса. Для чего это необходимо? Для того, чтобы закрепить свои а, мышцы, позвонки, позвонки, чтобы они правильно держали мышцы в правильном положении. А, зачастую, когда это бывает сколиоз или перекос таза, все мышцы перекашиваются в соответствии и вытягивают позвонки на свои места. Ну, то есть на старые неправильные места. Так вот, нам необходимо их растянуть, расслабить мышцы, восстановить обмен веществ. Таким образом, эти упражнения необходимо выполнять каждый день. Каждый день. На четвертый день после моего сеанса выполнять каждый день. Временной период – это между 17 и 19 часами. Почему в это время? В это время вы приблизительно уже Устали но еще до сна далеко, и получается, вы выполнив эти упражнения, тот адреналин, который у вас выработается, компенсирует тот кортизол, который есть уже, и ко сну вы подойдете как раз уже расслабленным. Следующий момент. Упражнение выполняется по принципу безнадрывность. Повторите это слово для себя. Безнадрывность. И это не только в упражнениях, это во всей вашей жизни это должно действовать принцип. Поясняй, что такое безнадрывность. Например, вам необходимо сделать 15 повторов упраж... какого-либо упражнения. Но на третьем повторе у вас промелькнула мысль, только промелькнула мысль, чтобы начали уставать. Или же появился легкий дискомфорт. Это сигнал от мышц. Мы начинаем учиться читать свой организм. Значит, вы останавливались на третьем разе. Сегодня остановились на третьем повторе. Завтра остановились на третьем. Послезавтра, а на четвертый день тело даст само вам шанс сделать уже четвертый, пятый повтор и так далее. Никакого надрыва, как вы привыкли это в обычном спорте. Никаких 110-120%. Никаких волевых, реши... волевых каких-то усилий. Ничего это нет. Наша задача с мышцами абсолютно иная. Ни как в фитнесе, ни как в профессиональном спорте. Наши три задачи стоят. Первая задача из трех. Это расслабление мышцы. Вторая задача. Растягивание. И третья задача. Закачка свежей крови в этой мышце. То есть убираем старую токсичную кровь. Загоняем свежую, тем самым улучшаем обмен веществ. Еще одна очень важная вещь. Эти упражнения, э э, они подходят только тем людям, которые прошли у меня правку. Делать их всем подряд, те, кто у меня не был. Может быть, если вы были у других специалистов, и вам поставили позвонки на место, тогда да, есть смысл делать. Если вам не ставили позвонки на место, делать это, эти упражнения... Ну, можно сказать, что нет смысла, потому что все равно ваши мышцы разной, разной длины. Бог нас создал симметричными справа и слева. И когда ваши позвонки развернут, позвонок развернут относительно оси, он тянет другие мышцы. Так вот, когда я их поставлю, или любой другой гостоправ это поставит, хиропрактик, соответственно, тогда мышцы ваши выравниваются. Вот только тогда эти упражнения, которые я сегодня будут показывать, они вам подойдут. Еще очень важная часть ⁇ это дыхание. А, проблема в том, что практически 100% людей неправильно дышит, за исключением тех, кто долго занимался йогой и именно йогой и именно в направлении дыхательной. Единственные только этих людей, даже спортсмены, не знают, как правильно дышать. Так вот, в чем заключается дыхание а, при выполнении упражнений тех, которые дам я. А вдохе мы не думаем. Почему не думаем о вдохе? Все заостряются начинают делать. Это неправильно. Организм не может без воздуха. Он выработает столько воздуха, он возьмет столько воздуха, сколько ему нужно. Как бы вы сами сопротивлялись, как бы вы не старались, как бы вы ему не мешали, организм все равно возьмет воздух. Так вот, а вот выдохнуть ему надо помочь. Как это получается? Смотрите, я... Просто вот сейчас с вами говорю и остаточный воздух выдыхаю. Не делаю таким образом, что... А просто говорю с вами, общаюсь и... То есть я выдавливаю воздух всеми внутренними органами, помогаю всеми мышцами, всем выдавливаю. И вы заметите, при выполнении упражнений вам будет делать упражнение легче. Часто бывает ошибка такая, что начинает запирать дыхание, запор дыхания называют такой упражнение. Выполняя силовое упражнение, он такой. вот только, но выдох и делает. Как только вы заперли дыхание, мозг сразу же переключается, что у вас проблемы с дыханием. И у вас идет надрыв в упражнении. Вы делаете его сразу неправильно, поэтому вы заостряетесь не на самом упражнении. А вы заостряетесь только на выдохе. Упражнение получится само. Начнем с первого упражнения. Первое упражнение это по факту отжимания. Но отжимания – оно своеобразное. Отжимание выполняется таким образом. Встаем на четверинге, выполняете с колен. Делается это таким образом. Смотрите внимательно. Нам необходимо сделать 15 отжиманий. Но мы разделяем на 3 по 5. Пять мы делаем, ширина э руки на уровне груди. Пять два раза шире. 5 узко, то есть ладонь между ладонями. Показываю как. Вот. На уровне э -э, ширины -э -э, плеч. Руки, смотрите, не под себя, а чуть-чуть вперед. Чуть позже вы узнаете почему. Смотрите, выполняем с выдоха. Отклонение назад, голову на лоб. Принципиально голову на лоб голову, на лоб в этом положении, мы должны чувствовать натяжение в шее мы должны чувствовать натяжение вот здесь, в грудине мы должны чувствовать натяжение здесь мы должны чувствовать натяжение здесь в торпицевидных мышцах мы должны чувствовать натяжение в пояснице и самое главное натяжение в задней поверхности бедра. Еще раз показываю темп отклонение отклонение в отжимании, в данном отжимании, обычно отжимание люди ставят ставку на грудь и трицепс. Нам наплевать на эти мышцы абсолютно в данной ситуации. Нам нужны вот эти мышцы, называются трапециевидные. Вот они, треугольные, да? то есть точка крепления. Раз, два, три. То есть такие треугольные, трехглавые, называются трапециевидные мышцы. Нам важны эти мышцы, нам нужно их расслабить. Дальше, значит, я сделал 5 упражнений, может быть не 5, опять же, принц, согласно принципам безнадрывности, может быть не 5, но сделал меньше. 3, может быть 2. Следующее, 2 раза шире, то же самое. Еще очень важно, смотрите, при выполнении упражнений а, не надо там геройствовать, показывать, что вы можете грудью коснуться пола, этого не надо. Достаточно чуть-чуть до серединочки, чуть-чуть согнуть локти, этого достаточно. Последний, последний подход получается у нас руки вместе, а, ладонь между ладонями, то есть, вот смотрите, то есть ладонь между ладонями. И здесь уже локти мы разворачиваем. Локти идут не в сторону, а локти идут назад, вдоль туловища. Как это выполняется? Таким образом, это первое упражнение. Переходим к второму. Между упражнениями расстояние от 40 секунд до от 40 до. 120 секунд То есть двух минут Не больше, не меньше В это время и успевает Мышцы восстановиться И в то же время не успевает остыть Следующее упражнение Это Лежа на животе Многим это упражнение известно Как ласточка Исходное положение Руки вперед Голова кладется на лоб Упражнение выполняется накрид, да? То есть, не как вы привыкли лодочек, что и руки, и ноги поднимаются, а накрест. Правая рука, левая нога. Но выполняется особым образом. Смотрите, выполняется на 7 счетов. И не забываем про выдох. Выдох. Раз, два, две секунды задержали верхнем положении. Дальше в течение 4 секунд мы медленно опускаем. Три, четыре, 5, шесть. Шестая секунда, мы уже лежим. Голову, голову тоже положили. 7, 6, 7. 7 это секунду отдохнули. То есть голова в это время на лбу Опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уже лежим. Семь секунд отдохнули. А теперь показываю полноценно. С выдохом как это получается. Два, три, 4, 5, шесть. Секунду отдохнули. Два. 3, 4, 5, 6 секунд отдохнули. 2, 3, 4, 5, 6 секунд отдохнули. 2, 3, 4, 5, 6 секунд отдохнули. Это упражнение необходимо делать 15 раз. Э, в идеале 15 раз. Но помним про безнадрывность. Может быть это будет 3 раза, может быть это будет 4 раза у кого-то. В течение месяца постепенно организм вам сам разрешит сделать это 15 раз. Не надо его заставлять. Слушайте организм вы прислушивайтесь. То, что э, вчера для вас было, скажем так, а кальнуло где-то, не обращаем внимания. Сегодня мы слушаем. Жизнь и организм наш дает вам знаки. Используйте это. Что-то, возможно, не так. Любое, любой дискомфорт в теле. Это означает, что идет какая-то дисфункция. Надо разгадывать ее, разгадывать этот узел. Когда вы разгадываете, вы закрываете эту проблему, и вам становится комфортно жить. Следующее упражнение э, – это, скажем так, упражнение для э, продвинутых пользователей. Я не всем его даю тем, кто только может. Упражнение такого плана. Мы встаем как бы на гости. И далее... Нам необходимо при выгибании таза еще и вытягивать руку вперед. То есть, как бы мы не бок, а вперед. Соответственно, здесь то же самое. Мы разворачиваем тело. Здесь должны тянуться косые мышц. То есть, задача этого упражнения именно косые мышцы вот эти. И повздошные мышцы. Позвоночные повздошные мышцы глубокая. Теперь я показываю, как это делается в комплексе А вдохе не думаем Вдох сам зайдет Следующее упражнение назовем его Лесоруб Руки вытянуты Руки сложены в ладошки Ноги вместе Ваша задача складывание Привычное Но складывание необычное Складывание идет, с разведением ног. Опять, для чего нам это нужно? Мы формируем именно косые мышцы. С выдохом. Опять же, это упражнение достаточно сложное. Не всем подходит. Пожилым людям особенно сложно его делать. Поэтому... Я его тоже не всем даю Только тем, кто, скажем, может себе это позволить Возможно, уже те, кто он тренируется, сможет это сделать Пятое упражнение, одно из самых таких интересных Оно больше гимнастическое Это упражнение обязательно всем Смотрите сюда Нам необходимо у тех, у кого таз перекошен Ну, почти у всех перекошен У большинства я за свою жизнь только видел двух людей с неперекошенным тазом так вот, кому я таз поставил на место, нам необходимо укрепить эту позвоночную повздошную мышцу, которая будет выравнивать таз. Что из себя представляет упражнение? Исходное положение. Ноги вытянуты вперед, руки на бедрах. Складывание идет таким образом. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Вы в начальном этапе, когда будете пробовать, вы резко не делаете, чтобы себе вывих никакой сделать. По одной ноге сначала. Раз, отвели одну, другую попробовали. Смотрите, в чем принцип. Одна нога уведена, вторая лежит рядом. Ступня перед бедром. Вот это положение, когда одна нога легла на другую, недопустимо. Ни в коем случае. Только уведена, как можно дальше. Соответственно, когда вы пробуете опять первый раз, вы попробуйте даже можно ногами. Раз руками вот так вот разводить. Два. Попробуйте в другую сторону. Раз, два. В другую сторону вам будет неудобно. В одну сторону будет удобно, в вторую неудобно. Это то место как раз, где у вас был перекошен таз. Значит, смотрите еще раз. Бедро, ступня, ступня перед бедром. Расстояние есть небольшое. Здесь нога уведена. Мы сидим, стараемся ровно, руки на бедрах, пол касаться нельзя. Давайте еще раз покажу в связке, как это выглядит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это упражнение, оно такое интересное, оно достаточно быстро становится его делать легко. 15 раз. Так вот, когда вам станет легко делать 15 раз его в обе стороны, вправо-влево, то есть нам принципиально где-то на третью неделю его выполнения, вы начнете замечать, что справа-слева вам становится удобно делать одинаково. Вот тогда это означает, что ваши мышцы начали выравнивать. Вот это самое классное состояние, значит, у вас есть гарантия, что у вас таз, таз держится на месте. Тогда ваша задача усложняется вам необходимо будет делать э, усложнительное упражнение. Смотрите, как оно усложняется. Э -э -э -э. Исходное положение уже ноги не прямо, а ноги свернуты. Так вот, как это делается. То же самое руки на бедрах, но упражнение выполняется через уголок. Смотрите. Раз. Два выдох, раз, два, раз, два, понятно, да? То есть через уголок это делается. Последнее упражнение, то есть помним, опять же, что между упражнениями у нас расстояние минимум 40, максимум 120 секунд. Тайминг все время, следите за этим. Последнее упражнение исполняется. Со стула. Выложимся на пол. Ноги кладем. Наша задача. Вот ахиллесовое сухожилие. Наши ноги выбираем так, чтобы наши ноги были на ахиллесовом сухожилии. Мы максимально прямо держим голову. Это очень крутое упражнение. Руки в одну линию. Одна линия. Наша задача поднять таз. И так же, как в одном из упражнений, вот как лодочка, да, на 2 секунды задержать в верхнем положении и на 4 счета опустить вниз. Показываю, как это выглядит в комплексе. 2, 3, 4, 5, 6 секунду отдохнули. 6 мы уже лежим. 7 секунду отдыхаем. 2, 3, 4, 5, 6 секунд отдохнули. Два, три, четыре, пять, шесть секунд отдохнули. Два, три, четыре, пять, шесть секунд отдохнули. Чем? классно это упражнение. Не только тем, что вы расслабляете брюшную полость, растягиваете поясничный отдел. Но самое важное для меня конкретно, это то, что вытягивается ваша шея. Очень важно не поворачивать ни влево, ни вправо, ни в голову. Держите прямо вытягиваются ваши шейные позвонки и верхние позвонки грудного отдела. По сути дела, это самоправка шеи. Следующий момент. А -а -а -а -а это упражнение можно использовать как палочку, вырчалочку в сложной ситуации. Ну, например, прошло какое-то время после правки у меня, и мы забылись, и сделали что-то, я не знаю, что-то тяжелое сверху. Ну, короче, надорвали его спину. Это вообще касается всех, на самом деле. да? Надорвали его спину все-таки Сразу в это упражнение, сразу в это положение, 5-6 раз вот этих качков сделаете, отпустит. То есть вот такая палочка-выручалочка. Другой момент, что, конечно, ненадолго, но хотя бы вот стресс у вас снимет. Конечно, это упражнение не является лечением, но кризис, кризис можно, кризисную ситуацию можно снять. Все упражнение 6, опять же, это для продвинутых пользователей, а, например для людей в возрасте или для кого это тяжеловато, два упражнения как бы, я не рекомендую делать, особенно в самом начале, даже пытаться это дровосек и э, мостик да, на мостике вот, выкладывать руку. Поэтому <с> принципиально эти упражнения делать каждый день, принципиально делать их по принципу без надрывности, принципиально дышать. Если вы этого не делаете, я даю все бесплатные инструменты. Если вы этого не делаете, не используйте бесплатные инструменты, соответственно, вы платите дальше за свое лечение. Все в ваших руках. Так вот, самое важное, самое важное, делать это каждый день. Уходить у вас это будет от 15 до 18 минут. Временной промежуток. Между 17 и 19 часами. Дальше сами под себя подстраивайте, как это идет. Я вам говорю, идеальные условия для того, чтобы ваша жизнь была долголетия была. Правильно? Помните, я всем это говорю, что лимит жизни человека 150-160 лет, мы подробно об этом говорим, у нас есть статьи об этом на сайте фитоцентра ⁇ Олега Цветочек. Подробно все разжевано об этом, поэтому будьте здоровы. Применяйте, наслаждайтесь жизнью и ловите каждый момент. Жизнь слишком короткая для того, чтобы на кого-то обижаться, кому-то высказывать свои претензии, искать недостатки в других. Всем удачи, будьте здоровы.